Мучение идти ко сну. Горит клубок спонтанной мысли, Слова роятся, лица, числа. Пью горький чай, затем усну. Уж сплю ли я, или дремота Изводит душу, сушит разум, Решая все вопросы, разом льет сновидение поток. Какая радость спать без снов, во тьму приятно погружаться, В ней нежиться и растворяться, освободиться от оков.